Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия, и это уже точно заключительное видео по вязанию вот этого джемпера листочки, листики по мотивам джемпера с Алиэкспресс. Мы с вами в пяти частях разобрали очень подробно, из чего состоит джемпер, как связать вот этот вот узор. Я вам показала очень подробно, разобрала все. Я вам рассказала, как вписать тот узор, те размеры узора, которые у вас получаются из вашей пряжи, которую вы подберете, в ваши размеры. И, конечно же, обещала сделать фотографии. Но на улицу у нас так и лежит снег, солнце там не собирается показываться. В общем, потихоньку начало все таять. Весна вроде бы пришла, но на улице холодно. И фотографии мне пришлось сделать дома. Ну, вот в таком виде. Хочу сказать, что я уже успела поносить этот джемпер. Он меня устраивает на все сто процентов. Во-первых, пряжа, которую я брала в магазине, все связано безумно комфортное к телу. Мне нравятся те ощущения, которые я испытываю, когда я ношу этот джемпер. И цвет мне нравится. В общем, все, что я задумывала в этом изделии, у меня сошлось идеально. Напомню я вам про название пряжи. Это пряжа опера филатура диполоны, 50 буретный шелк 25 хлопок и 25 вискоза 300 метров в 100 граммах цвет называется вердина 400 грамм я брала ну и вы видите цены 3 рубля 40 копеек за 1 грамм тут вот у меня сюда же в проектную тетрадь я приложила все свои образцы благо что они у меня остались хочу сказать по расходу то есть 400 грамм которые я брала ушли все и в предыдущем видео я вам показывала как у меня рукава я закончила вязать именно вот когда две нитки сошлись и мне даже пришлось закрывать рукав крючком и теперь давайте пройдемся по размерам, что у меня получилось. Если вы помните, я закладывала 60 сантиметров, здесь у меня вышло 58. Но учитывайте то, что у меня здесь швы. Ушла какая-то ширина в шов и точно так же, возможно, под тяжестью немножко вытянулось изделие. Хотя какие-то точные размеры в трикотажном изделии высчитывать бесполезно, потому что, ну, сами понимаете, трикотажное полотно, куда потянул, туда оно и потянулось. И теперь высоту изделия. Давайте измерю. У меня получилось 63 сантиметра вот в данный момент длина рукава 45 45 46 может быть 40, 45 я вязала чуть-чуть тоже вытянулся рукав вот сильно переживала за v-образный вырез горловины мне казалось что он будет мне великоват но сейчас вот поносив это изделие я скажу что мне нравится такой вырез в общем, кто не в курсе, что за мастер-класс, о чем мы сейчас с вами говорим, я оставлю ссылочку под этим видео на плейлист. В плейлисте, вот вы нажимаете на эту ссылку, будут все части этого мастер-класса. Мастер-класс получился очень объемный, очень подробный. И если вы посмотрите все видео с первого по последнее, это уже шестое видео, то есть 5 подробных частей мастер-класса, я уверена, что у вас все получится, и вы свяжете себе такой свитер, ну, себе, внучкам, дочкам, вяжите всем. Пусть наше лето будет вот с такими красивыми листочками. Кому интересно, ссылочку на магазин, где я брала эту пряжу, я также оставлю. Я конечно не уверена, что эта пряжа будет в наличии, но возможно вам повезет, так что зайдите, посмотрите. Если вам понравился джемпер и мастер-класс, который по нему получился, обязательно ставьте лайки, делитесь этими видео в соцсетях, пусть такой джемпер будет не только у меня. Ну а когда ваши джемпера будут готовы, также делайте фотографии и отмечайте факультет рукоделия в своих соцсетях в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе, мне будет приятно. Ну на этом, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Встретимся в новых проектах, у меня уже на спицах другой обалденный проект, так что кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео, новые мастер-классы, новые проекты. Всем пока-пока, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия.